Ну вот, господа, юбилейный выпуск рубрики 10 самых необычных телефонов с Алиэкспресс. Давайте смотреть, что я для вас на сегодня приготовил. Приятного просмотра. Телефон-брелок по совместительству раскладушка. Для столь маленьких размеров батарея здесь хорошая, 1200 мАч. Камера есть, полтора экран. К сожалению, Bluetooth отсутствует. Телефон идеально подойдет владельцам автомобилей Porsche. Я думаю, это четко видно на фотографиях. Для столь простого телефона цена 1700 рублей. Пока мы недалеко отошли от темы телефона брелков представляю вам второго представителя данного класса. На характеристики этот телефон еще беднее предыдущего собрата, батарея очень слабенькая, всего 350 мАч, количество поддерживаемых SIM-карт 2, экран меньше дюйма есть Bluetooth, телефон идеально подойдет владельцам BMW, цена осталась та же, 1700 рублей. А, нет, ребята, остался еще один телефон-машинка. Этот флагман будет намного побогаче на характеристики, чем предыдущие два его загаджетника. Ну вот, во-первых, батарея на 4800 мАч, есть фары, которые служат фонариком телефона, дисплей на 2 дюйма, наличие камеры, разрешение дисплея 240 на 320 пикселей. На месте выхлопа автомобиля расположился USB-порт. Для раздачи электроэнергии другим девайсом. А для зарядки данного телефона порт находится в одном из дисков автомобиля. Цена за столь мощный телефон невелика, всего 1900 рублей. А об этом телефоне так и хочется сказать... лопата. И вот почему. Весьма нестандартное расположение фонарика, батарея на 2800 мАч, а также очень классная подсветка в виде буквы G. Которая очень классно светится при включении музыки, а также очень громкий динамик. Очень огромный дисплей на 25 дюйма. Я думаю, что ради всего этого стоит взять его. Тем более, что он стоит всего тысячи рублей. Очень огромный и очень толстый китайский телефон. Когда я его впервые увидел, я не заметил в нем ничего такого особенного и обычного. Необычного. Пока не увидел, сколько у него фонариков. Их здесь аж 5 маленьких LED фонариков. На задней крышке есть еще 6, но он, скорее всего, здесь как вспышка. Также меня порадовал огромный и громкий динамик. Дисплей 3 дюйма. И цена вполне приемлемо всего 1400 рублей. Очень защищенный малыш на 3 сим-карты. Батарея стандартная для таких телефонов 4000 мАч. Есть антенна для просмотра ТВ. Огромный динамик и камера, расположенная как у смартфона 2018 года. Что я могу сказать по фонарикам? Здесь их два. Один нормальный, а другой служит как прицел. Дисплей 2,5 дюйма. Ну, вроде бы все. Ах, да. Всех же интересует сна, да? 1800 рублей. Очень рамочный и толстый, как сэндвич-телефон. В дизайне телефона нет ничего примечательного. Он обычный, Батарея на 2000 мАч. Несмотря на большие рамки, дисплей 2,5 дюйма. Фонарик средних размеров. Цена простого телефона 1500 рублей. Тройку лидеров открывает сенсорная версия защищенного телефона на пятом месте. Это у которого есть фонарик-прицел. Смартфон очень маленький, с непривычно большим количеством кнопок. Дисплей 2,5 дюйма, батарейная 3500 мАч, камеры 2, одна на 8 мегапикселей, а другая на 2. Оперативная память 2 гигабайта, встроенная 8 гигабайтов. Работает на Android 6.0, есть кнопка SOS. Телефон, конечно же, красивый, но очень дорогой, 8800 рублей. За такую малютку, думаю, не каждый готов отдать. Именно так выглядит типичный защищенный телефон. 2400 мАч, 25 дюйма дисплей, 2 сим-карты и, конечно же, большой фонарик. Даже какая-то камера есть. В общем, все по минимуму. То же самое касается и цены. Китайцы за него просят всего 1300 рублей. Этот девайс покорил меня своим разноцветным фонариком. Батарея 2500 мАч, весит такой гигант аж 323 грамма. У этого светового флагмана 2,5 дюймовый экран, также телефон поддерживает 3 сим-карты, просто бомба не телефон. Цена тоже приятно удивила, всего 1500 рублей за такой флагман. А на этом все, хочу вас ну, предупредить, что, возможно, в ближайший месяц, а то и больше, видео данной рубрики не будет выходить в эфир. Увы, но ресурсы Алиэкспресс не безграничны, и когда-нибудь необычные телефоны должны были закончиться. Но я постараюсь добыть для вас телефоны данного класса, поэтому будет вот такая вот небольшая пауза. Всем пока.